И переходим к другим темам. Полмиллиарда рублей на убыточные маршруты потратит в этом году администрация Красноярска. Ну а эти деньги, уверены, общественники можно было бы потратить с большей пользой. Ну вот, например, на ремонт коммунального моста или постройку новых детских садов. Как следует из письма Департамента транспорта, в этом году на поддержку 38 городских муниципальных маршрутов из бюджета города уйдет 501,5 миллион рублей. Как отмечают чиновники, эти деньги муниципальным автотранспортным предприятиям отправятся на возмещение недополученных доходов. Огромная сумма удивила и возмутила общественников, ведь муниципальные автобусы, говорят они, не реже частных нарушают правила, становятся причиной аварии, да и выглядят порядком обветшалами. Вы только задумайтесь, сумма полмиллиарда рублей на муниципальный общественный транспорт, который ну, практически не обслуживает. Если мы пересчитаем по количеству муниципального транспорта, это получится практически 1 миллион на каждый автобус, который стоит в гараже. Не все автобусы ездят на маршрутах, стоит в гараже, пылится в резерве. При этом при всем, посмотрите, они еще и в каком состоянии. Куда уходят деньги, неизвестно. А вот заявления активистов администрации города сегодня назвали провокацией. Там подтвердили, действительно, на поддержку муниципальных маршрутов из бюджета в этом году выделяется полмиллиарда рублей. Но иначе, говорят власти, ряд городских районов, например, песчанка или сады, вообще окажутся без общественного транспорта. Эти, как и десятки других направлений, убыточные и без дотации, и частные, и муниципальные компании на них просто разорятся. Порой до города там ездит несколько человек на весь салон. Кроме того, заявили власти... Сумму дотаций ежегодно утверждает несколько ведомств и одобряют депутаты городского совета. Ну а на конкурс на дотационные маршруты может заявиться любой желающий. Данная программа, она предусматривалась, ежегодно предусматривается, и объем средств приблизительно одинаковый. Даже в последнее время у нас некоторое снижение идет по субсидированию маршрута.